Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно заработать в интернете на партнерских программах. И с одной из таких партнерских программ я хочу вас познакомить. Мне бы хотелось вас познакомить с партнерской программой Азамата Ушанова. Азамат уже достаточно известный российский инфобизнесмен. У Азамата очень много видеокурсов по ведению бизнеса в интернете, по ведению успешного бизнеса в интернете. Я покупала у Азамата несколько курсов и осталась очень довольна. Курсы написаны простым, доступным языком. Очень много хорошей, полезной информации. Вы можете ознакомиться с любым из этих курсов, с, любо, с любой из этих книг, бесплатно, если курс вам нравится, если вы считаете, что он вам необходим, при ведении своего бизнеса интернета, вы можете приобрести любой из этих курсов. Ну, а если вы хотите просто работать по партнерской программе Сазамата, под этим видео будет ссылка. Вы можете перейти по ней на страницу подписки. На странице подписки вы вписываете свой email адрес, свое имя и вам приходит бесплатный видео -урок, в котором рассказывается о том, как продавать информацию в интернете. В этом уроке вам также покажут, что и как нужно делать, чтобы успешно торговать информацией в сети. После регистрации вы попадаете в свой аккаунт, где вы сможете познакомиться со всеми книгами Азамата, также вы узнаете, какой процент с продажи вы будете иметь с каждой книги. Видеокурсы у Азамата очень хорошие. Они пользуются спросом в интернете. Я думаю, что именно на этой партнерской программе вы сможете заработать. Ну а я вам желаю успешного бизнеса в интернете. До свидания.